Очень внимательно. Есть новая цель. Следует объекту, отмеченному на карте. Уничтожь цель. Оплата стандартные негройной алмазы поступит на твой счет по выполнению задачи. секундочку, заходи, разговор есть. Гакумба занят, но я в курсе дела. Мне нужно найти добровольца, который пойдет к оренгили петушиных боев. СНС держит там какого-то иностранца. Возможно, ты сможешь заработать. Туда стоит заглянуть. Эта тюрьма отвратительна. Мне нужно отсюда выбраться. Не знаю, зачем ты здесь. Да мне все равно. Мы должны уйти раздельно, так будет проще. Охранники идут, как всегда. Эй, я Мишель. Спасибо. Иди, иди. Так, без оружия, давай, руки вверх. Как вы это допустили? Спасибо за мнение, что я контролирую все в этой стране. Они заберут все золото, и ничего не останется. Мы были первыми. Старый король пришел к Он нам. разговаривал со всеми. С СНС, Софот пытался использовать всех ради своей выгоды. Вот почему у него есть золото, а у нас война. Это неправильно. СНС заберет все золото. Что тогда будет с нами? Запомни, СНС — наши враги, а ты теперь работаешь на нас. А ты вовремя, чувак. Знаешь, что этой богом забытой страны, когда ты был король? Я не шучу, чувак. У мужика тогда была куча денег из Европы, а потом и свалил. И вот только сейчас решил вернуться со всем своим золотом. Очень много. Это золото из наших шахт. Оно принадлежит нам. Это вы ему скажите. Золото находится в оазисе, посреди северо-восточной пустыни. Миллионы долларов, укрытые брезентом. И все это под защитой тупых гориллы за нас. Нужен подонок вроде тебя, чтобы отправиться туда и найти золото. Не прикасайтесь к сокровищам. Ему одному не унести. Не смеем вас замешивать, сэр. Все понятно. Найди оазис. Убей охрану. Передай координаты по сотовому. Все будет нормально. собираетесь покинуть страну? Вранье! Ничему не верьте. Вы же заплатили нам за работу, значит мы будем работать. В Африку быстю он привели деньги. Не будет денег, не будет и наемников. Пусть золотишко продолжает сыпаться, проблем не будет. Конечно. Вот о чем вы думаете? Не о работе, не о том, как сделать Африку сильной. Ах, так вот над чем вы трудитесь. Я-то не знал. Своих ребят посылаете делать грязную работу, а когда становится трудно, приводите наемников. Типа это сделает Африку сильной, да?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 Может, дистанции держать будешь? Назад отвалил, последний раз. Дальше нельзя. Без оружия. Давай, руки вверх. Работает на всех, пора положить этому конец. Знаешь, такое положение Сафо существует уже давно. Все к нему привыкли, все понимают. Но я умею видеть сокрытое, так сказал важный человек, сам майор Тамбоса. Сейчас СНС сильнее, чем когда-либо, благодаря тебе, мой друг. Провернем настоящее дело уничтожим Афот на севере раз и навсегда. Одно движение, один вождь. Понимаешь, о чем я? Я хочу, чтобы Гакумба умер. Ты лучше всех подходишь. Он своей лачуги над обомолеться. Думает, это тайное укрытие, но я знаю путь туда. Надо подняться по реке до водопада Гока. Сделаешь все, вернешься, и мы выпьем. Вот. Будет еще. Это очень богатая страна, и скоро она станет нашей страной. Кваси. Большой человек, большие планы, да?